Всем привет! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной вот такой бантик из атласных клин. В готовом виде бантик чуть больше 8 сантиметров в длину. Это подобные бантики. Я делала их в предыдущем мастер-классе. И кому интересно посмотреть, как их делать, то вы можете посмотреть вот здесь подсказочки. А сегодняшний бантик будем делать из лент другого цвета, естественно. И эти ленты шириной в 38 мм. А предыдущие бантики э, из ленты шириной в 5 сантиметров. Из лент я нарезаю отрезки по 2 отрезка 4 см длиной, 4 отрезка 5 см длиной, 2 отрезка 5 см длиной и 4 отрезка 6 см длиной. Вы видите отрезки двух цветов. Теперь я совмещу пары малиновые с морской волной и вот еще тоже 4 пары. Итак, сейчас будем заготавливать детали. Я беру два отрезка разного цвета, складываю их таким образом, чтобы внутри оказались лицевые стороны, зажимаю пинцетом и очень хорошо оплавляю огнем шов. Здесь не нужно спешить, надо сделать очень крепко. Вот сейчас, когда я разворачиваю этот шов, если вы услышите характерный треск, значит где-то у вас лента отклеивается. Если этого треска нет, значит все в порядке. Вот пальчиками немножко приминаем ленту и формируем вот такой валик. Теперь противоположные срезы Опять же, зажимаю пинцетом и просто скрепляю два конца. Вот пальцами двумя зажала, подтянула и хорошо видно этот валик. Все нормально. И таким образом я делаю еще три детали. Больше всего внимания уделяю проверки качеству шва и э, формирую валик все остальное делается просто это большие заготовочки теперь маленькие Здесь длина отрезков 4 и 5 сантиметров. То же самое. Складываю их лицо к лицу. И оплавляю край. Точно так же выравниваю валик. Проверяю шоу. И две готовы. Детали у меня уже готовы. Теперь смотрите, что я делаю дальше. Я складываю пополам. Совмещаю уголочки, зажимаю пинцетом, и здесь расстояние от пинцета до среза полтора сантиметра. Этот угол я срезаю, а срез оплавляю огнем. И здесь тоже спешить не нужно хорошо его оплавить, чтобы он в этот шов не разошелся. А теперь выворачиваю. И получается вот такая деталь. Еще раз показываю. Сложила вдвое. Здесь нужно проверять. Вот чуть-чуть ошиблась, подправила. И теперь дальше все просто срезать и оплавить. Это детали самого верхнего яруса банта. Теперь заготовим второй и третий ярус. Складываем деталь вдоль пополам. Отмечается у нас серединочка. Теперь подворачиваем уголочек. Вот таким образом. И еще второй уголочек. получается вот такой конвертик или кулечек здесь я отступаю от края угла 1 сантиметр и этот 1 сантиметр я срезаю а срез оплавляю огнем И таким образом я поступаю со всеми деталями. Все эти детали получаются одинаковой длины. А теперь соберем бант. Беру одну из деталей второго яруса. Вот так зажимаю пальцами левой руки. Здесь у меня пустота. И вот в эту пустоту я наношу немного горячего клея. Теперь беру деталь верхнего яруса и вставляю ее в этот конвертик. Таким образом, чтобы у меня, сейчас покажу, вот эта складочка, раз было на уровне вот этого уголочка то есть это центры и нужно чтобы они совпали ну и посмотрю, чтобы красиво лежали валики с обратной стороны еще раз показываю вот делаю конвертик такой наношу немного клея Все у меня совпадает. И валики тоже смотрятся хорошо и приблизительно одинаково. На одной на другой детали. Ну а теперь последний третий ярус. подклеиваем снизу. Вот так это будет выглядеть. Этот ярус придаст бантику больший объем и он не будет выглядеть плоским. Наношу клей и приклеиваю. Здесь ничего сложного нет. Одна половинка банта готова. И точно так же поступим со второй половинкой. Выравниваю Края, наношу клей и подклеиваю а теперь склею детали между собой наношу клей на срез центральный и подставляю вторую деталь вот так срез к срезу у меня уже лежит металлическая линеечка, на которой я люблю делать такие вещи. Вот так я кладу на металл. Клей быстро застывает и не прилипает к бумаге, которая лежит на столе. Вот бантик уже имеет вот такой вид. Теперь он легко снимается с металлической основы. И серединку вы можете оформить, как вам нравится. Я для обработки середины взяла узкую ленту в тон широкой ленты и сделаю вот так несколько раз обовью вокруг. Даже не несколько, а всего два раза. А с обратной стороны подклею зажим для волос. Вырезаю под углом концы ленты, делаю длину такую, как мне нравится. И бантик, в принципе, готов. Я благодарю Вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за Ваши комментарии, оценку моего видео. Кто не подписан на мой канал, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новости моего канала. Желаю всем творческого настроения. С вами была Ирина. И до новых встреч!